Друзья, кто может быть родственники, кого могут искать? Посмотрите, пожалуйста, в камеру, может вас найдут. Украина, Россия. Посмотрите, пожалуйста, кого могут искать родственники. Посмотрят, хотя бы увидят, что вы живы. Друзья, кого могут искать родственники? Посмотрите в камеру, пожалуйста. Может быть, узнают вас, что вы живы, что вы здоровы. Кого, может быть, ищут родственники? Посмотрите в камеру, пожалуйста. Друзья, кого могут искать родственники? Посмотрите в камеру. Может быть, кто-то вас увидит, узнает, что вы живы. Переживают за вас. Кого могут искать родственники в России, в Украине? Посмотрите, попробуем... Показать это, чтобы все узнали, увидели. Кого могут искать родственники? Посмотрите в камеру, пожалуйста. Переживают, ищут вдруг вас. Что вы Кого ищут родственники? Может быть, посмотрите в камеру, найдут вас по видео, узнают. Поймут, что вы живы, здоровы. Но мы везде и в Украину, и в России, и в Донецке, все увидят. Родственники, привет, да, все хорошо. <свят> Кого может быть родственники ищут в России, в Украине, в ДНР? Посмотрите в камеру, пожалуйста. Да смотрите, Донецк, это да не Россия Донецк. Есть. Да, не Россия тоже, да? Донецк тоже увидит? Да, Донецк. Да. Люба, Увидимся. Селяева живая, вся семья живая, все хорошо. Дочка под Муромом, Кулибаки, город маленький Светлана. Моя дочь там находится. Дай Бог увидит. А -а -а. Там, возле, возле входа. Сейчас семья живая. Посмотрите, пожалуйста, родственники, кого искать могут. Россия, Украина, ДНР. Друзья, посмотрите, пожалуйста, может быть, кого ищут. Видео везде попробуем показать, чтобы увидели, нашли Новозовск, родственники. Новоозовск. Львов. Львов. Гришин Алексей. Львов. Дмитрий. Голицына, Москва. Москва, Голицыно. Питер, да. Питер. Друзья, кого могут искать родственники, посмотрите, пожалуйста, в камеру. В России Новозовск. живут. И в России Новозовск. увидят. Ксюша, Ростов. я а все и нормально. Ростов у меня, я еду домой. Нижний Новгороде. Оля, Коля, привет, Ки, из Кимр. Ростов, я еду к вам, завтра, после завтра буду дома. По да, везде Но покажем вам. Да. Мамочка, мы живы. В, в Украине, дочечка. Скажите, мама жива, все в порядке? Оля, Коля, мы живы с Людой и Сашей. Все, передадим. Друзья, посмотрите, покажем видео везде. Вдруг родственники ищут кого-то, смогут по видео вспомнить, узнать. Посмотрите в камеру, пожалуйста, кто, кого родственники могут искать: Россия, Украина, ДНР. Друг родственники да ищут не могут найти, покажем видео, что вы живы, здоровы. Посмотрите в камеру, пожалуйста, кого родственники могут искать: Россия, Украина, ДНР. Увидят, что вы живы. Да везде, везде. Донецк. Друзья, кого родственники могут искать? Украина, Россия, ДНР. Посмотрите в камеру, увидят, что вы живы. Переживают, ищут. Да все увидят. Посмотрите в камеру, кого родственники ищут. Может, переживают. Россия, Украина, ДНР. Приднестровье. Приднестровье тоже, дай бог. Посмотрите, пожалуйста, в камеру. Кого родственники могут искать, лица увидят, знакомые, живы. Самара Жаровы, привет. Мы живы, Саша. Друзья, посмотрите в камеру, пожалуйста, кого родственники ищут, переживают. Покажем, что вы живы. Да везде будут показывать. Больше привет, Витуля, мы живые, а у нас все Екатеринбург. Мы живы. Настя, где вы? Отдайте да, знак. Вер, я живой, Вер, я живой, я А мне полегу, сколько Пока, да бил пока. Сестеря, я А? Ну что, Написали. Друзья, посмотрите, кого могут родственники искать. Россия, ДНР, Украина. Посмотрите на нас, просто на видео увидят, что вы живы. Лица узнают, переживают за вас. Друзья, кого родственники ищут, переживают, кто не связался, посмотрите в камеру еще. Друзья, кого родственники могут искать, ищут, не нашли еще, не связались. Посмотрите в камеру, пожалуйста. Пасечников Александр Петрович, Тюмрюк. Санкт-Петербург Марина Петровна, Пасечникова. Мы живы-здоровы. Друзья, посмотрите, пожалуйста, родственники, кого ищут, не связались еще. Друзья, посмотрите в камеру, родственники, кого могут искать, еще не нашли, не связались, увидят, что вы живы, узнают лица. Друзья, посмотрите, кого родственники еще не связались с кем, кого могут переживать, посмотрите в камеру, увидят, что вы живы, здоровы. Откуда? На, на, повороте, на повороте кого могут искать родственники кто не связался, посмотрите в камеру еще посмотрите в камеру, друзья, кого родственники ищут не связались еще, переживают увидят вас, узнают, что вы живы, здоровы привет Питер, братку друзья посмотрите в камеру кто родственники кого ищут родственники близкие может узнают что вы живы друзья посмотрите кого родственники с кем не связались еще может быть в интернете увидят лица поймут что вы живы посмотрите в камеру пожалуйста кто живой увидят сейчас занят пока Родственников, да, кто может ищет родственники, увидят видео, поймут, что живы.